Привет, я Алена Ивона Наступила весна и пора усиленно начинать писать дипломы Я эту тему уже прошла оглядываясь назад у меня появились некоторые пожелания к студентам, которые пишут диплом, что же сделать, чтобы подготовиться морально к написанию диплома. Я расскажу, как настроить себя на то, чтобы писать диплом каждый день регулярно. Если же вы хотите узнать алгоритмы того, как подготовиться относительно тематики вашего диплома, относительно темы вашего диплома то рекомендую обратиться к научному руководителю либо всемогущему интернету либо мне понравилась одна ссылка оставлю ее в инфобоксе внизу посмотрите довольно интересно секрет написания диплома прост и все его знают нужно писать каждый день маленькими шажками а теперь расскажу что поможет вам делать это регулярно каждый день к маю вы уже будете с готовым дипломом носить правки и так далее. Самое главное, что тебе поможет написание диплома, это четкое видение того, сколько страниц в день ты должен писать. Рекомендую задать для себя определенное количество страниц, которые ты должен написать в день. На мой взгляд, самое оптимальное количество страниц для начала это 10 страниц. Если тебе 10 страниц тяжело написать, то начинай с малого. Напиши сначала 2 страницы в день, потом 3, потом 4, доходи до 10, а там смотри по типа состоянию твоего диплома. Если тебе нужно писать огромное количество текста, то увеличивай количество страниц, если нет, то 10 страниц так и оставляй. И пиши обязательно каждый день. Выбери время для написания твоего диплома, в какое время дня ты будешь писать диплом. Лучше, конечно, делать это в первой половине дня, когда мозговая активность максимально. Выбери это время, например, 10 часов и придерживайся этого времени каждый день. Старайся придерживаться по максимуму, потому что в твоем мозгу появится Нейронные связи, тело, мозг, ты сам привыкнешь к тому, что в 10 часов пора писать, садиться писать диплом И со временем тебе будет становиться все легче и легче Просто у тебя выработается привычка писать диплом Зная современный мир, смею предположить, что ты очень сильно отвлекаешься на соцсети, и именно это мешает тебе писать диплом. Поэтому я рекомендую удалить все приложения социальных сетей с телефона. Если ты не хочешь, категорически не хочешь удалять э, эти приложения, то рекомендую поставить эти приложения на самый дальний рабочий стол, поместить их в какую-нибудь папку, чтобы иконки самих приложений тебе не напоминали о том, что у тебя есть соцсети и пора бы их проверить главное чтобы когда ты включал телефон на, на экране не было этих иконок ты их не видел отключи также обязательно уведомления на телефоне это тебе поможет быть более дисциплинированным и не отвлекаться на, на сам телефон потом обязательно спрячь телефон в шкаф или куда-нибудь другое место потому что если телефон будет находиться рядом с тобой на столе то он тебя будет очень сильно отвлекать я тебе это гарантирую лучше спрячь я так делаю и мне это помогает действительно помогает потому что я не вижу этот телефон и мое внимание на нем не концентрируется я даже забываю о нем о его существовании также возможно ты отвлекаешься на игры за компьютером для того чтобы не отвлекаться на игры за компьютером я рекомендую поставить приложение которое блокирует на определенное количество времени доступ к этим приложениям доступ к страницам в браузере, я оставлю ссылки внизу какие приложения тебе в этом помогут, обязательно их установи, не надо думать что у тебя огромная сила воли, социальные сети, игры, все они созданы для того чтобы ты максимально долгое количество времени сидел там, также установи на браузере Adblock или какое-либо другое расширение, которое тебе позволит а, заблокировать но большое количество рекламы на страницах. Вот мы поставили блокировку к самому главному отвлекающему моменту написания диплома. Теперь настраиваемся морально к тому, чтобы начать писать. Рекомендую в первую очередь сделать порядок на столе. Разложи все так, чтобы тебе было максимально удобно. Даже поставь стакан воды рядом с собой, чтобы не вставать лишний раз. И, пожалуйста, не делай ошибку многих студентов, потому что достаточно много людей, перед тем, как начать писать диплом, начинают делать порядок на столе. Но из-за того, что они так сильно не хотят писать диплом, эта легкая уборка на столе превращается в чистку всей квартиры, всей комнаты, общежития ты в итоге пишешь не диплом, а убираешься в квартире, как будто бы тебе в мае чистую квартиру сдавать. Не повторяю эту ошибку, лучше сделай уборку вечером, чтобы тебе на следующий день было приятно сидеть за столом. Ну а сегодня, раз так получилось, то все мало. Также рекомендую заняться легким видом спорта. Я предпочитаю йогу, нашла в интернете, на ютубе, Йога-челлендж. Смысл в том, чтобы делать каждую неделю максимально легкие упражнения, из каждой недели нагрузка все увеличивается, увеличивается, и это не дается так Тяжело, как если бы ты сразу начал делать сложные йоговские упражнения. В общем, достаточно 8 минут занятия йогой, может быть, даже просто поприседать, чтобы кровь в тебе забурлила, энергии стало больше и настроение поднялось. Я оставлю ссылку внизу на этот йога челлендж, возможно, кому-то это понадобится. Также перед тем, как сесть за стол, обязательно поешь и обязательно попей, чтобы не было такого, что ты бы сидел 10 минут, включился голод, включилась жажда. Для того, чтобы увеличить вероятность того, что ты будешь регулярно писать диплом каждый день понемногу, придумай для себя каждодневные награды. То есть, если ты в определенное время дня сел, написал нужное количество для тебя страниц, сделал все как положено, то в конце дня ты награждаешь себя чем-то. Возможно, это будет кусок торта, возможно, это будет э, маленькая баночка-кривика по уходу за собой. В общем, придумай, что тебе нужно. Не обязательно это должна быть еда. Может быть, ты пойдешь с друзьями в кино, неважно, придумай себе каждодневные легкие награды и к концу недели придумай себе какую-то большую глобальную награду например, заказать себе сет из самых вкусных роллов в общем, заказать себе еду или сходить опять же таки в кино или купить себе даже одежду какую-то пусть покупка чего-то будет для тебя как раз таки той наградой которую ты заслужил в течение семи дней регулярного написания диплома и напоследок хочу порекомендовать вам технику помодора, все вы, наверное, про нее знаете. В общем, на этом все. Я искренне верю в то, что эти приемы помогут вам настроиться на позитивный лад, писать каждый день нужное количество страниц для диплома, и к маю вы уже будете с готовым дипломом. И научный руководитель будет просто в шоке от того, как рано вы его написали Успехов вам! Защищайте диплом на пятерке четверки Что вам надо, что то и получите Поделитесь, пожалуйста, внизу своими приемами того, что вам помогает настроиться на каждодневное написание диплома Это будет полезно другим людям, которые смотрят это видео И всем до встречи! Пока! Блин, опять до встречи! Всем пока!